И снова, друзья, мы вернулись в эфир. Привет всем! Свято верю, что вы выполнили предыдущие два домашних задания, и у нас для вас есть третье. Но прежде, чем рассказать вам о третьем домашнем задании, Хотелось бы узнать у вас, чтобы вы сейчас задумались о том, какими полезными являлись предыдущие два задания. Ведь это замечательные вещи, которые мы должны о себе знать. А в среднестатистической жизни мы практически этого не знаем, мы на это не обращаем внимания, но бесит и бесит, мы с этим свыкаемся, мы к этому ну, никак не относимся, просто это вот есть и есть. А когда вы сели это и написали, тогда происходит... А -а -а, как да вот вместо этого хочу вот это так вот же цель так вот же к чему мне нужно идти вот это по поводу предыдущих пунктов двух наших домашних заданий а теперь у нас есть третий пункт нашего домашнего задания вы берете третий лист бумаги и пишите что вы получите благодаря тому что с вами произошла вот эта замечательная вещь. То есть вы написали, что вас бесит, вы написали, что вы хотите вместо этого, и пишите третье, что для вас станет доступным, когда у вас это случится. Понимаете? И вот мы пошли по ступенечкам наших озарений, по ступенечкам наших, как сейчас модно говорить, инсайтов. Мы придумываем, мы включаем творчество, мы разбираемся в себе. Еще раз повторяю. Первое было, что бесит. Второе было, что хочу вместо этого, что желаю видеть вместо этого и чувствовать. Третье было, что мне это даст, когда это изменится. Понятно? Вот так вот мы можем по каждому из 10 пунктов написать уже замечательное такое наше видение, что мы в вас и формируем. Спасибо за внимание. С вами был Павел Стишенко. Это ваши домашние задания. Большое спасибо. До скорой встречи на тренингах, занятиях, уроках и рекламах.